Доброго времени суток, дамы и господа. Наборов трансангрификации, так называемых сетиков, в Вове очень много. Некоторые даются за квесты, некоторые падают с рейдиков, некоторые даются за пвп рейтинговое. Например, за 1800 можно получить тот сет, который нам не в текущий момент сет... Это для меня является довольно-таки неплохой обновкой и очень нравится мне в совокупности с Тейшалаком. Также игроки сами по себе создают различные кастомные наборы трансмагрификации, делают какую-нибудь шапочку там своеобразную, делают какую-нибудь гербовую накидку своеобразную, покупают там специальность черного рынка. То есть масса каких-то идей у игроков само собой имеется касательно сетиков. Но... Если мы хотим глянуть, например, Близзовские сеты, которые в совокупности что-то образуют, дают ачиву, то мы открываем вкладку «Наборы» и все абсолютно листаем. Также имеются различные реколоры. и вот именно о сегодня пойдет речь. Это латный комплект из «Испытания доблести», который давался за квест. Это в «Легионе» еще был такой рейд. «Делаешь квест, дают сет». Латный, кольчужный, тканевый, кожаный. Разумеется, решили сделать компания Blizzard его реколор. И мы сейчас взглянем полностью на все версии этих сетов и подумаем, вообще стало лучше или хуже. Реколоры эти будут введены в обновлении 10.05. Всего будет показано 8 скриншотов. Первый скриншот будет по тому типу брони, который на текущий момент есть в игре, то есть тот, который давался за легионский квест. А второй уже скриншот из этого типа брони, он будет являться скриншотом с ПТР, то есть реколор версии сета, который будет введен в будущем. Поехали. Это текущий тканевый сет, который можно получить. Это тот сет, который будет даваться в 10.05. Поменялся цвет. Окей. Идем дальше. Кожаный сет. То есть руны тут синие. Видим все это прекрасно, показано на Таурене. А это на ПТРе. Как по мне, сет стал лучше. Сет стал намного лучше. Красные руны смотрятся интереснее. Красные перчатки, красные поножи, ступни. Ну, это, конечно, что-то немножко не то, но в целом выглядит интересно. Идем дальше. Следующий сет — это кольчуга. Кольчуга текущая. Видим красное свечение из глазок. Видим эту черепушку. Открываем ПТРный сет, и тут уже более такой небесный, облачный цвет Синий, грубо говоря, морской Как он правильно оттенок называется Ну, в общем, я думаю, охотники какие-нибудь будут довольны, кайфанут И остается латный сет Это латный сет, который был, но ну, я также его показал уже в игре А это который будет То есть максимум оскверненности в этом сете Довольно-таки интересно выглядит. Возможно, какие-нибудь анхоли дека будут рады, комбинируя с каким-либо артефактным оружием. Да и вообще в целом, возможно, многие игроки рады нововведению такому. Быть может, придумают какие-то новые комбинации в трансмагрификации, и их игра станет чуточку лучше. Потому что смотреть на приятный облик персонажа, разумеется, это круто. Это дает хотя бы какой-то плюс к морали. Становится реально приятнее играть. Как-то так, посмотрим, за что будут эти сетики даваться Если будут даваться за какое-нибудь легкое действие То в целом можно их и будет получить А если нужно будет что-то там фармить, что-то делать Да, может быть, оно того и не стоит В общем, подумаем, посмотрим И, как говорится, буду держать в курсе Спасибо огромное за просмотр Всех вам благ, счастья, здоровья Берегите ноги, мойте руки Не забывайте о ссылочках в описании До скорого!